всем привет друзья И сегодня очередное видео посвящается программе UBAR. для мое удивление я не знал что будет столько просмотра первым видео по данной программе данной программы я в принципе пользуюсь уже на протяжении многих лет ну на этом канале, где вышло мое первое видео по баре, ссылочка будет под этим видео. То есть это я делаю второе видео по этой программе. В связи с тем, что я читал комментарии и видел, что программа какой-то вирус, у людей не скачивается, ничего не делается. Так, ну, это видео для тех, у кого не скачиваются фильмы. Я не являюсь каким-то там популярным блогером, а просто любитель выпустил данное видео и оно как говорю.. Набрало много просмотров и кучек там комментариев. Так, да. давайте, знаете, что сделаем. Я вот вам покажу для начала, не знаю, я вот так думал. Панель управления откроем, да, вот систему. Может быть у вас что-то там, системы, может что-то не скачивается. И опять же, не сильно профессионал. Так, так, так, где эта система? Вот эта да, система, да. А, вот такие у меня вот системные данные на моем компьютере. Я не знаю, как, какой компьютер у вас, почему у вас не качается, но, тем не менее, я вот не знаю, будет ли это полезно, нет. Решил показать, да? Давайте дальше. Открываем программу UBAR. Хочу также сказать, что возможно у меня скачивание пойдет не с первого раза, потому что дети, то есть все, 5-10 залазит в мой компьютер и тоже какие-то глюки сейчас стали появляться. Но это не связано с этой программой. Программа отлично качает и сейчас я вам хочу продемонстрировать давайте вот так сразу вот откроем, где она есть вот. вот она программа UBAR открываем ее так, и вот смотрим давайте загрузки, вот в загрузках у меня так э, тюрягу мы скачали, поэтому она опять вот пробует так, так, так, мы удаляем ее, она нам не нужна а как видим, что у меня скачано три фильма, так, давайте посмотрим, ну например, Суперсемейка 2 это мультфильм Открываем папу, да, вот, и смотрим. Пожалуйста, у нас есть мультфильм, который мы можем, <звы> смотреть всей семьей. Наверное, мультфильм будет интересный, не смотрел еще. Так, видите, да, что у меня скачанный есть файл. Теперь давайте открываем рабочий стол. В принципе, честно признаюсь, я кроме фильмов здесь больше ничего не качаю. Да, есть вот большой такой арсенал у нас разных программ, спорт, аудиокниги, но скачивая только вот фильмы. Давайте открываем фильмы и посмотрим, будет ли у нас скачаться что-то скачиваться, да? Вот, э, можем вот давайте жанр, вот жанр выберем там какой-нибудь э, историю, да? Историю нажимаем применить. Вот тут вышли у нас все такие вот исторические. Ну и давайте тут вот 12 человек, да? Называем открыть, к примеру. Интересный фильм, кстати, смотрел я его, мне понравился такой военный фильм. Так, очень хороший фильм. Вот кто-то тоже видно, что скачал, да? Скачал и пишет свой комментарий. Ну давайте попробуем тоже вот скачать. Нажимаем скачать. И у нас тут список э -э, разных тут расширений, тут э, форматов, фуллажги вот тут. И объем. И, к примеру, мы вот. Так, 12 туда, ну, давайте можем. У меня есть флешки большие, поэтому могу я вот нажимаем. На тот объем, который вам понравился. и Нажимаем «Скачать фильм». Сейчас посмотрим, что у нас появится. Опять же говорю, у меня сейчас немножко стало он подвисать. Возможно, со второго раза у нас может все получится. Что-то вот долго, конечно. Так, у нас тут вот серый экран. И рекламная пауза. С первого раза у нас не получилось скачать. Это, наверное, большинство те говорят, у кого не получается скачать. Ай, ничего у меня не скачивается. Так, оказывается, надо, наверное, второй раз нажать. И сейчас, опа, и у нас пошло скачивание, проверка файлов, и вот у нас вышло загрузку. Сейчас мы посмотрим, вот у нас скорость пошла, время. Но ну, у вас, может, компьютер помощнее будет, поэтому у вас время на скачивание, оно будет поменьше. У меня компьютер, года три назад я убрал, вот типа что-то пошло, да, загружается у меня. Но ну, не будем время терять итог того, что загрузка она пойдет, начнется. А я хочу вам пожелать, дорогие друзья, в новом году удачи, чтобы у вас все скачивалось, получалось, и увидимся в следующем видео, друзья. Всем пока.